это очень страшно. Помнишь Грозовой ворот? Помнишь, там был этот старлейт, который молодой всех поел в бой и в итоге всех проебал? Да, да, да. Ты знаешь, это вот просто про нас. Это 6 полк. Просто почти все ты знаешь, что у России до да, кроме этого ебаного ядерного оружия нихуя больше нету, блять. Кроме авиации этой хипучей ядерной бомбы нихуя больше нет. Ничего мы не можем сделать, потому что армия долбоёгов ебаных, блять. Ты знаешь, что больше половины оружия раскладывают, блять. Их, сука, под трибунал после долбоёва, блядь. блять. Зачем блядь? раскладывают оружие? Они говорят, мы не знаем, за что мы воюем, блять, мы не хотим умирать. Ты не представляешь, сколько танковых, блять, отказалось ехать. У них танки все побитые, перебитые, блять. Нихуя не могут они, потому что они, блядь, просто, не они все с Чечни, блять, все с Афганистана, они нихуя, они все переделаны, они не стреляют даже почти что, блядь. У нас старшина пидорас, ебаный, он, сука, отказался ехать, а у него целый кабас сука, ел. Вы, сука, пай, на надеюсь, человек едили, блядь, один сука. Мы ели по ложке. Прошел тут слушок один, что мы скоро поедем обратно. Но если нам скажут, езжайте обратно в Украину, я не поеду. Я тебе чуть тюрьму посажу. Да, я лучше сяду. Я себе ногу сам прострелю, блядь, с автомата, чем я поеду сюда больше. Ты же видел, да, да. вот эту спецоперацию-то, то, что на, наш, наших отправляют ДНР и ЛНР. Да. Какого хуя я сейчас под Киеву, блядь? Sai lá com